Привет! Сейчас я поделюсь с тобой проверенными способами научиться петь быстрее, о которых никто не задумывается. Досмотри это видео до конца. В видео я поделюсь самым главным фактором вокального успеха. А также хочу пригласить тебя на бесплатные открытые уроки вокала со мной в Zoom. Записаться на урок ты сможешь по ссылке в описании к этому видео. Меня зовут Анна Камлевская. Я педагог по вокалу и риторике со стажем преподавания более 30 15 лет и давайте начинать первый способ научиться петь быстрее это петь не только для себя в душе перед зеркалом дома или даже в какой-то студии вам нужна аудитория вам нужна публика таким образом вы будете прорабатывать свои страхи и получать обратную связь от таких же начинающих вокалистов конечно сразу пойти в караоке когда вы еще не имеете вокального опыта будет достаточно страшно и можно получить негативные комментарии поэтому для такой работы нужна определенная среда знаете это как есть разговорные клубы для изучения иностранных языков также есть и ваши Вокальные клубы, ну, точнее они должны быть, где вы можете прийти, спеть, получить качественную обратную связь и спеть в кругу таких же начинающих вокалистов, как и вы. Такая возможность у вас есть на моих открытых уроках по вокалу, поэтому обязательно записывайтесь и приходите. Это один из основных факторов ускорения вашего обучения пению. Так вы быстрее сможете научиться, проработав свои страхи, стеснения и все ошибки будут перед вами как на ладони после такого выступления и конечно же вы сможете получить обратную связь от меня второй способ это начать петь вместе с кем-то согласитесь что достаточно сложно что-то новое начинать одному и проще это сделать в приятной компании в кругу единомышленников поэтому ищите такую возможность для себя особенно если вы понимаете что уже достаточно долго не можете начать заниматься вокалом но вы этого хотите и здесь я тоже не могу вас не пригласить на мои открытые уроки, потому что так у вас будет уже конкретная дата, и ну, вы не сможете отвертеться, вам нужно будет прийти на этот урок, выполнить упражнение, получить от меня обратную связь. И это может послужить таким хорошим стартом, пинком к началу занятий. Третий важный момент – это регулярность занятий. Выделите в своем календаре конкретные дни и время, когда вы будете заниматься. Без регулярных занятий невозможно добиться вокального успеха и невозможно добиться успеха вообще ни в каком деле. Проверено на себе. Четвертый способ – это наличие четкой, последовательной программы занятий под ваш уровень. Вот Представьте ситуацию, вы каждый день, регулярно делаете упражнения с YouTube, которые ну, просто вырваны из контекста. Сегодня позанимались белтингом, завтра миксом, потом высокими нотами, потом дыханием. То есть нет никакой системы. Да, вы будете улучшать ваши навыки, ваш голос будет улучшаться, но это не создаст вам прочный вокальный фундамент, на котором вы уже дальше сможете строить свои успехи. И если упражнения будут не под ваш уровень, они будут очень простыми, легкими то вы не будете чувствовать движение вперед, то есть вы будете топтаться на месте и терять мотивацию. Если же упражнения будут слишком сложные, то вы либо вообще не сможете их выполнить, либо у вас будет срываться голос, вообще тотально не получаться все, Вы опять-таки потеряете веру в себя, вы подумаете, о боже, мне это не дано, теряете мотивацию и вообще забиваете на занятия. Я такое видела очень много раз. И как раз на открытом уроке вы можете понять, на каком уровне ваш голос, находится я с вашим голосом знакомлюсь я слушаю как вы выполняете упражнения поете песню я понимаю какие упражнения вам подойдут и если вы заинтересованы в моих вокальных курсах то именно на открытом уроке я могу вам лично посоветовать какой вам нужно взять курс для того чтобы не топтаться на месте и развиваться двигаться к вашим вокальным целям это очень крутая возможность не упускайте ее и теперь мы переходим к пятому способу, и это то, ради чего я просила вас досмотреть до конца, со слов участника последнего открытого урока. Фил сказал, что он видит и слышит общую картину проблем со своим голосом, но не было четкого понимания, над чем конкретно нужно работать. Так вот, на уроке мы выявили основную причину всех проблем с упражнениями и на дыхание, и на голос, и с пением песни, понимаете? То есть, есть одна всего лишь проблема, которую нужно устранить, и сразу все упражнения и песни получаются гораздо лучше. Я не говорю, что сразу идеально. Нет, такого не бывает. Нужно поработать над собой. Но, когда вы знаете конкретную проблему, из-за чего все так происходит вы концентрируетесь на первоначальном этапе именно на этом устраняете основную причину всех проблем и дальше обучение будет уже гораздо легче вы будете не все время знаете как-то к этой проблеме возвращаться а вы уже будете двигаться вперед двигаться дальше и улучшать ваши вокальные навыки. Пишите в комментариях, какой пункт больше всего страдает у вас, чего вам не хватает для того, чтобы начать заниматься вокалом или продвинуться к вашему вокальному успеху. Среди всех комментариев я выберу один, и этот человек получит от меня индивидуальный разбор вокала по аудио или видеозаписи. Поэтому у меня всегда для вас есть подарки, проявляйте вашу активность в комментариях пожалуйста поддержите мой канал если вам понравился контент подпишитесь поставьте колокольчик конечно же лайк этому видео любой комментарий все это мотивирует меня снимать новые полезные видео для вас с вами была Анна Камлевская ваш личный педагог по вокалу до новых встреч пока пока